Будьте благословенны, дорогие друзья! Хочу сегодня поговорить с вами, или точнее рассказать вам одну из причин, почему людей раздражает и они восстают против учения Иисуса Христа, и тема жизни без греха людей просто выводит из себя. Как вы думаете, почему? Я хочу сегодня на основании Священного Писания показать, почему людей раздражает Иисус Христос, Его учение о том, что жить и не грешить – это не то, чтобы возможно, это нужно, это необходимое условие. И если ты следуешь за Иисусом Христом, ты должен отрешиться от всего. И первое, от чего ты отрешаешься, отрекайся – это от греха то есть от плотской жизни, от ветхого Адама Адамыча, ты оставляешь это все. И почему же все-таки вот этих людей, да, и в основном это наемники, это церковники, это волки в овечьих шкурах, это люди-церквоходы и так далее и тому подобное, вот эти вот все люди, почему их раздражает учение Иисуса Христа о святой жизни? Давайте прочитаем с вами очень-очень при -очень известную для нас главу. Это Исайя, 53 глава. 53 глава Исайя, ее знают все, это глава об Иисусе Христе. О том, пророчество Исайя, о том, что придет Иисус Христос и принесет себя в жертву Бог, воплоти придет, чтобы принести себя в жертву за человечество, за грехи человечества. И здесь пророк Исаия обращает внимание на одну очень и очень важную вещь, которую мы с вами, может быть, никогда не замечали. И вот это как раз и есть причина, почему церковники, вот эти люди церковные, они восстают против Иисуса Христа, Его учения и жизни, святой жизни, жизни без греха. Почему они восстают? Я читаю с 10 стиха. «Но Господу угодно было поразить Его, Иисуса Христа».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 праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Давайте повторим еще раз вот эти вот слова. Через познание Его. Давайте еще раз. Через познание Иисуса Христа. Он, праведник, Иисус Христос, раб мой, говорит Бог, оправдает многих и грехи их на себе понесет, как через познание Его. Вы уловили мысль, почему люди восстают на Иисуса Христа, на Его учение, на, на святой образ жизни? Это только лишь потому, что они никогда еще не получили прощения от своих грехов. Почему? Потому что они не познали Его. Апостол Иоанн пишет, что человек, который познал Бога, он больше не грешит. Человек, который рожден от Бога, он больше не грешит. Его уже не тянет грех, его не манит грех. Адам Адамович все время побежден, и человек не может грешить. Но человек, который не познал Бога, потому что только когда человек познает Бога, когда он встречается с Иисусом Христом лично, человек переживает личную встречу с Господом, и тогда происходит покаяние истинное, истинное освобождение от греха, ты становишься истинно свободным, тогда ты уже не восстаешь на детей Божьих, ты не, ты не восстаешь на учение Иисуса Христа о святости, что жить и не грешить – это необходимое, Часть человека, который последовал за Иисусом Христом, он отрешился от всего, он оставил все, он взял свой крест и последовал за Иисусом Христом узким путем. Узкий путь подозревает путь без греха, ты уже живешь свято. Это не широкий путь, это узкий путь, это свет. Ты являешь свет. Бог через тебя. Ты светишь, ты уже не, не во тьме, ты уже во свете ходишь. Поэтому... Человек, который не познал Бога, он всегда будет восставать на тему жизни без греха, всегда, это человек, который не познал Бога, абсолютно никогда не был покаянный, потому что люди, которые приходят и там какую-то молитву покаяния читают или что-то там просят у Бога прощения, но не познали Его, они встретились с Ним лично, они никогда не получили прощения своих грехов, они просто попросили у Бога там прощения или еще что-то, но они остались такие же грешники, потому что прощения они не получили, не было настоящего покаяния, потому что покаяние приходит только через познание Его, Бог оправдывает человека только через познание Его, так написано. Читайте внимательно, что написано, только через познание Его истинное покаяние приходит, потому что когда ты встречаешься с Иисусом Христом, первое, что ты понимаешь, что ты грешен, что ты перед Ним самый грешный человек на планете, что Бог, Он свят, а ты грешник, и ты только что и делаешь, ты перед Ним падаешь ниц. В слезах и просишь у Него прощения, ты каешься, ты просишь у Него прощения, и Бог дарует тебе истинную свободу от греха, то есть ты становишься абсолютно святым, Бог забирает у тебя все твои грехи, Он освобождает тебя от греха, и ты уже не раб греха, но ты сын великого Царя Иисуса Христа, и Иисус уже ведет тебя по жизни, потому что ты выбрал Его, ты выбрал следовать за Ним чистоте и святости, и ты уже не грешник, ты уже живешь свято, грех тебя не манит. И вот этот человек истинно рожден от Бога, и этот человек истинно получил прощение и освобождение от греха. А тот человек, который восстает против истины, восстает против Иисуса Христа, восстает против жизни святой, восстает против жизни без греха, то этот человек не познал Бога, не познал, если бы он познал Иисуса Христа, то он бы знал, что такое жить и не грешить, то он бы знал, что Бог святой, он бы знал Иисуса Христа, который учил о том, что ты обязан отрешиться от всего, взять свой крест и последовать за Ним чистоте и святости. Вот почему эти наемники восстают против Иисуса Христа и Его слов, Его истины жизни. Без греха жизнь святой они восстают, потому что они не познали Бога. Познал ли ты Бога, мой дорогой друг? Знаешь ли ты Господа лично? Если нет, то остановись на своих путях и взыщи Господа Бога Святого, Который... При встрече, при встрече с которым ты станешь абсолютно святым, потому что Бог сделает тебя таковым, потому что ты истинно покаешься тогда, и Он заберет все твои грехи, Он освободит тебя. Хочешь ли ты этого? Тогда взущи Господа как следует, найди Его прямо сейчас. Да благословит вас Господь наш Иисус!